Так, я опять сейчас хочу вам показать то, что мне Танюшка дала. Вчера сказала, забегай, гузелька, ко мне, я тебе кое-что дам. Одну вещь говорит, смотрите, это одна вещь. А столько вещей мне она подавала. Сейчас покажу все а, на видео. Так. Одну вещь так поставим. Короче, вот такие штанишки. Аминки, леденарки, даринки. Такое вязаное Платьишко классненькое. Мне нравится вообще вязка. А, ну, вот это обалденное. Красивое платьишко. Смотрите. На будущий год можно носить. Затем тоже платьишко. Это можно амини час носить мы ее отложим и будем одевать ей затем абсолютно новое платье это платье материал сарафан это сарафан не платье возраст два года германия представляете я обалдел купили и не одевают они не одевали ни разу и мне дала обалдеть и цена то такая Нормальненькая. Короче, сейчас мутные вот эти. Такие платьишки носить. Мне так оно понравилось. Просто обалденно. У Танюшки своя дочь есть. Маленькая. Но они не носят платьишки. Даже. Так. Кофточки. Ну, это Амини можно сейчас носить. Вот, которая Амини, я буду откладывать. Если она носит. И сюда малышка иди. Это Даринке. Это Даринка. Сейчас мы ее оденем сразу в этот костюмчик. Это можно даже.. Нет, это тебе нельзя. Это аминки, да. Эти штанишки даринки. Так. Это Даринки. Но она маленькая уже будет. Все дала. Потом ползуночки дала. Танишки, классенькие. затем платьишко. ну это аминки можно носить, да-да-да, кушай, такое классное, ой, такое красивое, прелесть платьишка, прелесть, я вообще обожаю платьишки, когда девочки носят, это, ну иди там померай, ладно? Так, вот кофточка, ее это можно даже аминки носить, Такая хорошенькая, мне так нравится. Она тепленькая. Гулять как раз. Ой, так неудобно сидеть вот так вот. А, вот это Дарине сейчас одену. Вот мне такие костюмчики очень нравятся. Хоп-хоп, у нас застежки и пошла. Это Дариночки. А платье. На да, это вчера же купила. Но Опять Дариночки. Линги, линги, а мне <свенят> <нет>. <свенят> так, свинья вчика. Да, Померила? Да. Ты разве успела так быстро? Это вот Танюшка мне дала одну вещь. Представляете, друзья, это одна вещь называется. Батюшка. <свенят> <Флатяшко. свенят> Каминки можно носить. А? Подожди, это подожди. Тротики. Да, да, да, сейчас. Тотики. Так, это рубашка Даринки одевать сейчас затем сарафанчик такой классненький, но ну, это Дарине будет классный классный, у вообще такие, ой, такие вещи обалденные а вот нет. это мне платье очень понравилось, смотрите, такая прелесть, такая красота подожди, это не твой, это маленький, не видишь что это Дарине так, что это, что опять доринки или это оденем Короче, я все одену сразу ей. Красота, да? Вот это оденем, наверное. Жарко? Ну, все. мы оденем и сразу все оденем. И пойдем. Это водоласочка Дариночки. Распашоночка. Ну, мы распашонки не одеваем уже. Большие стали. Это сарафанчик маленький. Мать те. Аминки маленькая. Аминьки. Маленькая. И еще нам дала. Танюшка говорит, видела на видео, как я там таскала Даринку так сбоку. И она мне дала кенгуренка такого. Зацепляй, говорит, и ходи и снимай свои видео. Короче, будем ходить с ней здесь. Да, с Сразу не будем надевать. Так, да, это шапка. Вчера Фаридал уже пробовала, подночила ее. И, смотрите, куча игрушек. Куча, куча. Это все, маленький. Не надо ничего покупать. Я думала, покупать буду. разные. Здесь можно а, для десен кусачки вот эти Так называются, Танька опять смеяться будет. А, ну, короче, когда десны чешутся, они же все кусают, кусают десен маленькие. И это резиненные такие. Здесь силиконовые. И они кусают, и они чешутся когда. Очень хорошо. всякие Я хотела покупать у нас так Лично ломают, Перетеряем. заломаем. Ну-ка, ничего не надо покупать. Танюшка, нас обеспечила всем, всякими игрушками, пол пакета игрушек нам дала, браво. И... А я, я ищу, о, это шофера туда, за Я хочу показать, какая... какую кусочку дала другая тетя Таня, да, да, показать. Сейчас принесу, покажу. Вот. дала у нас другая Танюшка. Нам нынче не надо будет динарки покупать. Я думала, куплю. Я девчонкам говорю, выкладывайте подслушно. Смотрите, как это динария. Смотрите, она могла эту куртку продать за хорошую цену, сумму, да? Она вот... Тебе, тебе, тебе. И нам подарила она все время тоже вот дает вещи, вот когда у нее дочка в школу ходит. А у нее дочка подросла, а в школу ходит уже. И вот, которые вещи маленькие стали, она все нам дает. И, И Динари мы нынче не будем покупать зиму, у нее есть. Да? Ой, 4 тысячи сохранили, да? Здесь подклад такой классный. Ну, короче, и танки говорю, вот, которые меня все время всем обеспечивают. Я говорю, ты хочешь продавай, а она говорит, не будет продавать. Есть люди, которые продают все подвод. Так что, друзья, нас Танюшки балуют. Спасибо им огромное от всей души. то, от...» от, от, что моих детей, можно сказать, вот они помогают моим детям. И мне это очень нравится. Потому что, нет, все, на самом деле Тяжело вот да, это все покупать Да, конечно, нужно немало денег Детям, а, детям девчонки с пониманием ко мне относятся И в нашей семье И помогают, стараются они нам Ну вот Все, друзья, а теперь мы пойдем на поле В огород Пойдем в огород И будем все наворошить Там папа накосил, надо идти В огород а не на рюкзак? Это амина, амина, я, амина, смотрите, мы сидим киргурёнке, очень удобно нести, правда, спину у меня затягивает. Ну и что? Зато она у меня. Смотри, как зацепилась? Как зацепилась я. она, потому что она висит. идем в огород. Сосу у нас в карту. Соса. Мы и сосу. А-а-а! Чего? Мы идем, короче, пену ворошить. Не знаю, там, папа делал, не делал. Ну факт в том, что он накосил у нас вчера. И будем помогать. Я буду помогать. Дима будет нячиться, да, Дима? Надо. Точно? Да. Понятно. Ладно, все, друзья. Что сделал велик-то? Папа сделал, да? Папа-то где? Внизу? А, вон. Грабли подготовил. Привет. Ладно, гоняйте. Все. Папа, выключаемся, подходим. Короче, друзья, Андрей здесь накосил у меня. Это здесь, на нашем месте. Ну, где коза, коз привязывал, вот с той стороны накосил. И надо будет у леса, у березняка нашего подкосить. Сейчас мы пока... Тарвал он по-русски как говорить? А? Ворошим. Я вообще полумариец, полурошин. Самой смешно, забываю русский язык. С бабушкой все время по-марийски говорила, и это... Порошиловские сырки мы сейчас такими грабляшками классными. Ладно, друзья, некогда разговаривать, надо работать. Так, мы с Андреем все, мы с Андреем сделали э, как его, Сена уже все язык не понимает меня. Затем Андрей сейчас опрыскивает в теплице всю рассаду. Огурцы, перец, помидоры с завязью, чтобы цветы не опадали, держались в любую погоду. Вот он у меня опрыскивает, а я хожу, нянчусь. Очень классная штука эта, опрыскивать, Опрыскиватель. опрыскиватель. Сейчас коз приведем. Привезет Андрей. Надаю и все. И домой пойдем сегодня. На сегодня хватит. Для помидор-то отдельно есть еще, Андрей. Как раз хватит. И соску то хотим и все мы хотим, все мы хотим. Все, все, все. все друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Как всегда наш блог заканчивается. Дело к вечеру и мы пойдем домой отдыхать. Вот, все. Ну. Присосалась неправильно. Вытаскивать-то зачем, Дарина? Зачем вытаскивать сосу-то? Ай, я не могу. Ладно, все, друзья, пока-пока.